Перестал и снова сыпет снег Для тебя и для меня, для всех Кроме всех песков пустыни Не узнать им его имя Им сгорать под солнцем жгучим Обжигающим, плюющим А над нами злые тучи да, все круче, круче И уже как две недели Прогноз радио и теле В самом деле Здесь снова сыпет снег Для тебя и для меня Для всех Лишь в космическом пространстве В черном звездном постоянстве Где нет снега и метели Космонавты пролетели А у нас, как две недели Не вылазим из постели поцелуя на теле Торопить весну хотели В самом деле Здесь снова сыпет снег Для тебя и для меня Для всех Только тот, кто самый нужный Самый северный и южный, самый ищущий, пропащий, самый друг мой настоящий не увидит больше снега. Он вчера ушел на небо, там влюбился и остался. Везде кот его сломался, снег, то шел, то прекращался. Взбился в окна, разбивался, он то плакал, то смеялся, улыбался, улыбался, попрощался, и снова снег пошел. Изменился мир, и хорошо, прежний мир был слишком грязным, злым, тупым, однообразным, лицемерным. И двуличным, а теперь грязь незаметно, Мир стал белый, мир стал светлый Только нафиг во мне сдался Лучше друг со мной остался Потерялся я Прекратился бег перестал И снова сыпет снег вам